Здравствуйте, с вами программа «Гипотеза», я Лилия Илькова. Сегодня мы начинаем цикл передач, посвященных основным значимым социально-философским концепциям прошлого. И сегодня мы с вами начнем разговор о Карле Марксе. В этом нам поможет наш гость Надир Бекиров, преподаватель Крымского инженерно-педагогического университета, кандидат в философских наук и выпускник Юрфака КГУ 1984 года. Здравствуйте. Добрый день всем. 5 мая 1818 года в городе Трир, в Германии, родился будущий философ Карл Маркс. В этом году отмечается 200 лет вот, со дня рождения этого философа, который оказал огромное влияние вообще на развитие мировой истории. Трире до сих пор его помнят и чтят. И это имя Карла Маркса на основных табличках для туристов. Карл Маркс, Модехаус, Дом музея Карла Маркса. То есть практически везде связывается именно с его именем. Почему я хочу сейчас вас спросить о марксизме? Вот если мы посмотрим на европейскую историю, как она развивается сейчас, на историю европейской интеграции, то мы увидим, что во многих странах Европы уже отчетливо наметился правый поворот, когда правые партии консерваторы, приходят к власти. Мы говорим об этом в случае с Австрией. Мы говорим об этом, можем уже говорить в случае с Италией, где на выборах в марте правоцентристская коалиция получила большинство голосов. Мы говорим об этом по отношению к Германии. Все-таки там АФД заняла какие-то значимые позиции, хотя для Германии это совсем из ряда вон выходящее. Во Франции практически чуть ли было не выиграло а, выборы Марин Лепен. Поэтому вот правый поворот, он идет такой. Но, как правило, если правые а, занимают какие-то значимые позиции, практически сразу начинается какое-то противодействие со стороны левых. И левые это зачастую те люди, которые поднимают знамя а, теории Маркса. Как вы считаете, насколько... Есть вероятность, что в Европе вот после этого правого поворота консервативного наступит а, откат уже к теории Маркса. Насколько возможен ренессанс вот таких идей? Ну, какого-либо тотального возрождения не будет, я полагаю. Начал бы я с того, что, условно ну, говоря, классическое разделение на левых и правых, сформировавшееся ну, где-то там в 19 веке, еще долгое время актуальное в двадцатом м сейчас, по-моему, постепенно утрачивает смысл. Э, комбинации сейчас совершенно невероятные. Э, там какая-нибудь консервативно прогрессистская партия или еще что-нибудь такое. Поэтому, э, если говорить, э, само общество, в том числе европейское, э, очень сильно отличается от того, э, которое было в эпоху появления марксизма, рождения Марса и так далее. И марксизм никогда не господствовал в Европе. 19 век – это и появление позитивизма Агюста Конта, который угу. перетекается с марксизмом в том смысле, что ну, как бы должна была речь о подтвержденных фактах эти истории, а не просто каких-то там э, спекулятивных построениях, как это было характерно для философии 18 века, допустим. Э, это и появление Ницше. Ну, со всеми утекающими последствиями при всей его там, непоследовательности и всякое такое. Это и философия прагматизма практически. Поэтому э, Маркс, в общем-то, э, в умах э, Европы не доминировал. Ни в XIX веке, не позже. У нас свой немножко сдвиг, потому что получилось не, да. так, что некий официальный марксизм, как бы, хотя, с моей точки зрения, ленинизм – это скорее, ну и там ленинизм, и все, что вокруг него, и с ним, это скорее отрицание классического марксизма, нежели его продолжение. Вот. Поэтому, скорее-то, мы э, думаем о том, что э, вот в Европе новые процессы могут mm -hmm. опять идти под знамя Маркса. Нам так привычнее. Мы еще, э, отказавшись от официозного такого марксизма в 80-90-е годы, по сути, никак еще внутри от него как бы не избавились. Вот. Если почитать э, учебники философии... Там, последние 20-30 лет издания, то там все равно такой стыдливый марксизм. То есть вроде бы уже не он, не Ленин, там, ни диалектика, ничего не упоминается, но смотришь подачу материала, в общем-то, об одном и том же, по Ну, сути 30 говоря. лет назад, наверное, других не могло Ну, нет, не 30, это и последние учебники mm -hmm. философии, если общие брать учебники. Там, конечно, при, той, при том плюрализме таком идеологическом, который, в принципе, тут и религиозный ренессанс разного порядка, там и разные другие вещи, но мы привлекли к марксизму как к любимые игрушки, как к матрице, как к привычному инструменту. И поэтому сами э, смотрим на то, что происходит вокруг нас через призму марксизма, очень часто даже не давая себе в этом отчета. Поэтому э, правая и левая, что, кстати говоря, была констатирована еще и в э, середине уже там второй половины XX века, во многом смыкаются. Их идеологии вовсе сейчас так концептуально не различаются, как они различались раньше. Особенно такие, вот, которые э, скажем, э, являются приверженцами каких-то насильственных действий, насильственных преобразований. Это э, выражение Марса, э, революции, локомотива истории. То есть большая такая социальная бойня это локомотив истории, это э, те группировки разного толка, которые сейчас тоже пропагандируют насилие для достижения своих целей, они во многом э, перетекают. Какое знамя какого цвета, это часто выбор вкусовой, а не, э, а не методологический. Как бы. Поэтому я не думаю, что пройдет, произойдет тотальное возрождение марксизма, хотя да, за неимением чего-то, собственных каких-то, оригинальных, свежих идей и концепций, понятно, что кто-то может и попытаться, ну, и известно это течение, неомарксизм, там оно тоже как бы наряду с ленинизмом, здесь вот в бывшем СССР господство ленинизм благодаря чему СССР, собственно, и установился. А на Западе в эти же 20-е годы появился неомарксизм, который тоже как-то жил и чего-то там добивался. Но я, я не думаю, что... То есть появление каких-то марксистских и псевдомарсийских, каких-то квази-марксистских течений, группировок, э, концепции возможно, но я не думаю, что это будет всеохватывающее явление. Угу. Я не вижу причин для этого по очень практической вещи. Почему? Да потому что э, у Марса есть удачное выражение, что нет ничего практичнее хорошей теории. Ну и у Ленина тоже в дополнение этого то э, критерий э, истины – это практика. Так вот, именно практика э, в течение 20 века показала, что прогностическая функция марксизма, то есть способность э, предугадать, э, предположить общественное развитие и э, результаты его, в том числе претензии на то, чтобы, как бы, понимая э, закономерности социального развития и социального устройства, даже влиять вот, потом на результат этого общественного развития в отличие от всего, что было до этого то есть научно строить да, будущее они в общем-то не состоялись при тотальном господстве марксизма и э, в СССР там, в политической сфере в какую угодно ну, что, 70 лет э, довольно неудачного эксперимента советской власти с э, флагом марксизма как раз и показатель того, что марксизм несостоятелен как э, руководство к действию вот опять-таки я о чем говорил Ленин. Поэтому кто-то может, конечно, попытаться это сделать, так же, как пытаются некоторые другие, там, социальные, философские иные теории, политические, не политические, э, использовать как ориентир для э, поведения своего, привлечения сторонников и так далее. Но я пока не вижу никаких причин для того, чтобы марксизм вдруг восторжествовал как бы на европейском пространстве. А, хорошо, тогда зайдем с другой стороны. Вот, э когда вы учились, ну и когда я тоже училась, немного позже. марксизм ленинизм, это, ну буквально это был предмет такой практически везде, и научный коммунизм тоже назначался. Читать это было нужно, потому что это было обязательно. Книги Маркса, просто вот в первоисточнике, стал читать молодежь. Как вы считаете, в чем причина? Есть ли действительно такой большой запрос на социальную справедливость? И именно поэтому вот опять обращение к марксистской теории. С того, И что вот... люди сейчас ищут ответы или пытаются их найти во многих теориях, ну, прежних эпох. кто-то вот читает, наверное, читает произведения Марса, кто-то изучает тщательно сумну там и хадисы, и тоже считает, что По в них в ответы, да, в да. них есть ответы на все вопросы и так далее. Кто-то, наверное, кто-то неоязычники появляются, которые считают, что нужно там быть ближе к природе или там что-то вроде этого. Вот. Поэтому веганцы там. Э, поэтому э, тут ну, я бы не сказал, что это э, ну, уникальное такое обращение быть веганцам, к опыту прошлого и марксистам. Ну, ну, ну, и примерно. то же самое, там, был исламский социализм, если мы помним, или попытка его такой. То, что, я как раз о том и говорю, что переливы сейчас могут быть очень разные, такие странные довольно. Консервативные прогрессисты, прогрессивные консерваторы и все, что хочешь. Но э, я сейчас о другом. Значит, э, Запрос на социальную справедливость, он, наверное, никогда не исчезал. Он был в любом обществе всегда. И э, тоже, ну, христи... тоже христи... христианство христианства -то, благодаря этому значительно распространилось в свое время. То есть ну, время это... от времени такие вещи происходят. Другой и, совсем. как правило, истоки какой-либо теории или воззрения и ее развитая форма или ее кризис э, на самом деле э, содержат в себе совершенно разные там, нормы. И даже при буквальном совпадении там, их наполняют разным содержанием. Я вам так скажу, что. С моей точки зрения, ленинизм – это отрицание марксизма. Вот. Ну, сам Ленин, конечно, это оправдывал все диалектикой, там, и Сталин mm -hmm. тоже что-то творческим mm -hmm. развитием mm -hmm. и так далее. Но э, если уж на то пошло, э, если так вот говорить, что все, что бы там ни, я бы не сказал, это творческое развитие, это что угодно, про что угодно можно сказать. Что, допустим, э, э, теория там Эйнштейна – это развитие, там, э, скажем, представление о земле на трех свонах. Вот это творческое развитие, почему же нет? Но где-то, в каком-то смысле, кстати, так оно и есть. Запрос на социальную справедливость, он существовал и существует всегда, особенно в эпоху, когда огромное количество людей эту социальную справедливость на себе не испытывают. Что касается чтения, то я вам скажу, что я с удовольствием читаю по сей день «Энгельса». <связано> у него очень афористичное Изважение У него очень интересные исторические факты Его интересно читать как журналиста И как политолога И э, Марс, у него тяжеловатый немножко язык У Ленина еще хуже Но э, в, При том, что марксизм Как теория, как методология Социального там, познания И Социальные технологии несостоятельны. При этом, при всем, э, там есть много интересного. На самом деле, интересного как э, свидетельств эпохи, как э, политический анализ, иногда блестящий политический анализ иногда я бы сказал так что марс и энгельс интересны и их книги интересны не постольку поскольку они марксистские а постольку поскольку они э, не столько уж привязаны к вот э, марксистской доктрине там где э, марс или Энгельс в качестве журналиста скажем таймс э, маркс делает обзор текущей ситуации политической по миру э, его эти обзоры очень интересно читать вот. там где энгельс э, пишет какую то статью на какую то тему его тоже очень интересно читать и тому и другому ну, в, в тех рамках, в которых это было возможно, присуще тоже чувство, обостренное чувство социальной справедливости или несправедливости, желание помочь угнетенным там или их поддержать. Не всегда в социальном плане, э -э, там известны там, их и защиту там, разных национальных движений, там, угнетенных меньшинств и так далее, выступления. И э -э, это очень интересный фактологический материал тоже, поэтому э -э, Поэтому ничего удивительного, что кто-то их читает. И в этом я тоже ничего предусудительного или плохого не вижу. Нет, дело не в том, что предуссудительный... Нет, но я не думаю, что... Да, понятно. Раз там 20-30 лет его там не преподавали в качестве обязательного предмета, а кто-то там бабушка, дедушка расскажет, а ты знаешь, вот у нас такое, безусловно, это возбуждает интерес. А попробовать себя там найти. Я хочу сказать и другом, что... Стремление нащупать некую такую вот руководящую идеологию – это некий э, реликт э, более широкого такого, ну, концепта, что ли? Это евроцентризма, мейнстрим э, мировой, по-моему, в сфере идеологии нащупать невозможно. Если мы найдем, будем искать примеры приверженности тому или другому, в зависимости от того, где мы смотрим, в какой период и под каким углом зрения, мы найдем едва ли не все что угодно. И того, что и не искали тоже. Безусловно, мир, как ну, система, особенно сейчас, система обладает некими там, тенденциями внутренними и так далее. Но, по-моему, сейчас не тот момент, когда их легко предсказать, увидеть. Хорошо. Все-таки, возвращаясь к Марксу, последний вопрос. Его прогноз о том, что общество развивается в сторону прогресса. Вот сейчас о, вы сказали, что... Это мой любимый вопрос. А ну, что такое прогресс? Нет, о. вы сказали, что доктрина Маркса, она не, как бы, не подтвердилась, не содержательно. Но угу. вот в этом смысле... Ну, во-первых, начать с того, что прогрессистом был не только Маркс. Но мы сейчас о, о нем не, просто. Не, не, мы ну, подождите, нет, а вот, а... Нет, ну... Почему я об этом говорю? Потому что, допустим, допустим согласиться с э, тезисом о том, что общество развивается прогрессивно, не в сторону, прогрессивно, а прогрессивно да, это вовсе не означает встать на позиции марксизма. Это также э, и у античных философов это встречалось, да, начиная с Аристотеля там, э, при определенной цикличности. Это и у французских там, мыслителей э, э, э, до, до марсистов. Признав... Не я лес, хочу сказать: признавать прогресс не, не означает быть марсистом. System. Вот что не я просто знач... хочу сказать. Может быть, не означает. Раз. Но второй, гораздо более интересный вопрос, это что такое прогресс? Что такое прогресс у Маркса? А Что такое прогресс? Это развитие производительных сил и основанных на них производственных отношений. Вот mm -hmm. что такое прогресс у Маркса. Вот. А что с этой точки зрения? Это вовсе не прогресс. Потому что развитие производительных сил и производственных отношений, э, во-первых, э, в течение 19-20, особенно 20-го века, э, несколько раз приводило мир на грани самоуничтожения, если уж просто так понимать, а во-вторых, сейчас порождают такие проблемы, именно развитие производительных сил, что э, опять-таки мир в общем-то, балансирует на грани этого самоуничтожения. Поэтому, э, если это, опять-таки, не, не взгляд Марса, это взгляд многих философов европейских 19 века, что прогресс это быстрее, выше, сильнее, то уже к концу 20 века точно стало очевидно, что быстрее, выше, сильнее это не, не прогресс, а может быть даже гораздо хуже. Сейчас 7,5 миллиардов населения на Земле. Да? Раньше, ну, как один из фрагментов так сказать, прогресса, это чем мы сытнее, чем мы лучше едим, тем мы благополучнее живем, тем нас больше, тем еще лучше, тем еще лучше. Ну. Приходим сейчас 7 миллиардов, хорошо, когда будет 15. Где уверенность, что, во-первых, все будут сыты, во-вторых, и так далее. И потом, опять-таки, э, означает ли непременно вот такая сытость и благополучие, физически достижимы ли они для всех, раз. Если они достижимы для всех, чего это будет стоить в смысле э, безопасности экологической и ресурсов, надолго ли это хватит и чем это обернется. ну Поэтому ни... никогда не говорится же, что... Для всех достижимо будет как раз Да жизни. нет, так, хорошо. Да? А что тогда так, такой прогресс? Говорят Нет, нет, стоп. Что, что такое прогресс? Прогресс, слово прогресс в значительной степени утратило смысл сейчас. Потому что технологическое развитие, прибавка продукта, повышение комфортности жизни, они были отправными ну не отправными, а отчетными точками прогресса в 19 веке. И все-таки для европейцев, для европейцев 19 века совершенно не имело значения фразы «а дети в Африке голодают. Она его совершенно не задевала, вот, потому что в Европе ну, до такой степени уже это не было по сравнению с средними веками и так далее. Мне казалось, что бутерброд будет все жирнее, значит, его все будет больше, свой масло будет на нем становиться толще и так далее. А сейчас получается, что если в одном месте земного шара это так, то в другом месте это Аж совсем даже да, да наоборот. И если можно было раньше отсидеться там за стенами, не знаю, в своем обществе, в своем так далее, то сейчас очевидно, что отсидеться не удастся, что это ударит по всем рано или поздно и так далее. Поэтому вообще концепция прогресса сейчас очень сомнительна. А как вы определили бы вот тот, скажем, ход истории, те процессы, которые сейчас происходят? Если это не прогресс, то это что? С точки зрения технологий, тех же самых. Ну, безусловно, это э, изменения, безусловно, это их усовершенствование в смысле изощренности, в смысле продуктивности, в смысле появления как бы, новых возможностей, новых способностей, о которых никто и помыслить не мог 15-20 лет назад, но э, там, и еще более где-то, может быть, ускорение вот этих всех вещей. Скажем так, появление новых возможностей. Mm -hmm. Но эти возможности, появление этих возможностей вовсе еще не означает ну, благо. Они, да. как правило, вот, двусторонние, чреваты всегда. То есть новые возможности для одних это новые ограничения для других. Или чем и больше? в этом смысле, и новая возможность позитивная влечет в себе, как правило, и новую возможность уничтожения, разрушения там, и так далее. В одно и то же самое время. Поэтому. поэтому вот так вот о прогрессе как о чем-то светлом и веселом, по-моему, говорить не приходится. И действительно, на мой взгляд, большую роль начинает играть в определении будущего человечества моральные факторы. Даже не экономические, а именно моральные факторы. Потому что не достижение какого-то морального взаимопонимания, морального компромисса, а оно обязательно чистое технологическое развитие приведет к кризису. Причем, ну, можно себе представить, что как бы на первом этапе кто-то выживет, ну, потому что технически лучше вооружен, ресурсов больше и так далее. Но мир настолько сложен, что э, провал, разгром, исчезновение, там, как хотите называть, У -у -у. разрушение какой-то части мира, я не говорю пока что в материальном смысле, оно не останется без последствий и для тех, кто как бы на первых порах уберется, Поэтому... Запустят Да, безусловно, безусловно. И поэтому мир, в общем-то, то ли в предкризисном состоянии, то ли уже в кризисном, что сейчас, как очевидцам событий, трудно очень оценить, оценить да, и почувствовать. Да? Ведь э, странные же вещи происходят, об этом Гумилев в свое время говорил, что люди участвуют в каких-то исторических процессах, и хуже всего их осознают участники. Потому что для него это как бы идет относительно медленно, его обычная жизнь. А вот когда через 100-200 лет посмотришь, оказывается, ой, вот оно что было. И я вообще не уверен, что у мире есть 100-200 лет. Хотелось бы, конечно. Пусть лучше будет больше, чем 100-200 лет. На этой, скажем так, очень немного... да, очень оптимистичной ноте мы тогда закончим. Большое спасибо. Интересный взгляд на марксизм. Такой. Я не совсем согласна, конечно. А, спасибо. У нас в гостях был Надир Бекиров, преподаватель Крымского инженерно-педагогического университета, кандидат философских наук, гость Института международных отношений истории и востоковедения. Спасибо. Рад спасибо. был с вами пообщаться.